Всем привет! Вы на канале Мейзер, а это пятый выпуск новостей на тему разных гаджетов и игрового железа. Моя просьба остается та же. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Также не забудьте подписаться на мою новостную группу вконтакте. Все актуальные новости на тему игр выходят в ней регулярно. Со вступлением я закончил. Переходим к новостям и приятного просмотра. Компания Honor опубликовала тизер нового ноутбука – MagicBook X. Как видно, новинка получилась очень тонкой. По толщине корпус едва превышает вертикальный размер порта USB Type-A или видеовыход HDMI. Официальная премьера MagicBook X состоится завтра. Не исключено, что вместе с ним компания покажет какие-то другие новинки. Характеристики модели не сообщаются, но разъемы представлены наглядно, а диагональ экрана составит, вероятно, 13,3 дюйма или 14 дюймов. Компания OnePlus выпустила обещанное обновление для умных часов OnePlus Watch, которое приносит с собой долгожданные функции. Последнее обновление прошивки для OnePlus Watch имеет номер B48. Оно включает две функции, которые должны были присутствовать в часах на момент запуска. Идет речь о функции, всегда включенной в дисплей Always On Display, а также функции управления затвором камеры смартфона. Помимо этих двух дополнений, данная прошивка также добавляет режим тренировки «Марафон», Кроме того, прошивка оптимизирует работу пользовательского интерфейса, исправляет известные ошибки и повышает стабильность работы оболочки. OnePlus рекомендует пользователям устанавливать обновления, когда часы заряжены не менее чем на 40%. Кроме того, производитель сразу же предупреждает, что при включенной функции Always On Display время работы умных часов может сократиться вдвое. В ближайших обновлениях разработчики обещают добавить новые режимы тренировки и поддерживаемые языки. Ну и затронем немного тему обуви. Для всех фанатов PlayStation 5, Nike выпустила кроссовки PJ5 в стилистике игровой консоли. Дизайнер Юджин Марисава, создавший PlayStation 5, применил свой талант к кроссовкам. В итоге получилась модель Nike PJ5 в стилистике PlayStation 5. Многим фанатам консоли такая обувь придется по душе. Морисава трудился над pg 5 не в одиночестве. Кроссовки — это продукт коллективной работы Sony, Nike и баскетболиста Пола Джорджа. Как отмечает сама Sony, цвета обуви в значительной степени вдохновлены промышленным дизайном PlayStation 5. Но дело не только в цветах. На кроссовках легко рассмотреть фирменный узор из крошечных символов – круга, квадрата, треугольника и креста. Такой же, к примеру, присутствует на корпусе контроллера DualSense. Помимо этого, на подошве правого кроссовка красуется логотип PlayStation. PJ5 поступит в продажу в избранных регионах 14 мая, а в США, например, продажа стартует 27 мая. Стоимость кроссовок 120 долларов. Nike не говорит, сколько будет выпущено PG5, но, судя по всему, это будет ограниченная партия. Компания Gigabyte представила интересный игровой монитор 4 k с функцией KVM-коммутатора позволяющий использовать монитор и один комплект периферийных устройств с интерфейсом USB с двумя компьютерами, легко переключаясь между ними. Для подключения к компьютерам используются разъемы USB-B и USB-C. Периферийные устройства подключаются к разъемам USB-A, на которые выведены порты USB 3.0 с пропускной способностью 5 Гбит в секунду. Их три штуки, чего достаточно для клавиатуры, мыши и гарнитуры. Переключения выполняются нажатием кнопки на мониторе. Наличие KVM-переключателя полезно, например, если хочется использовать настольный персональный компьютер и ноутбук, не загромождая стол вторым комплектом устройств ввода и не тратя время на переключение нескольких кабелей. Что касается монитора как такового, в нем используется панель IPS размером 28 дюймов и разрешением 4K Ultra HD. Поддерживается частота обновления до 144 Гц. Углы обзора составляют 178 градусов. Максимальная яркость 300 кандал на метр квадратный. Коэффициент статической контрастности 1000 к 1. Есть сертификат Display HDR 400. Список видео входов включает 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4. Кроме того, USB-C можно использовать для сквозной передачи DisplayPort. Цену производитель пока не называет. Главной особенностью процессоров Intel Older Lake, которые должны дебютировать осенью, является принцип Big Little, известный по платформам ARM. Так в Older Lake будут большие ядра Golden Cove и малый Graysmond. И вот как оказалось, в целях лучшей совместимости Older Lake с приложениями и играми, Intel даст пользователям возможность отключать один из кластеров CPU. Такая функция подсмотрена в ядре Linux после очередного обновления. Отключать один из двух кластеров можно будет при помощи командной строки или в BIOS. Это полезная возможность веять какое-нибудь ресурсоемкое приложение, например, та же игра, может по какой-то причине использовать малые ядра вместо больших. И в таком случае производительность CPU резко снизится, и играть станет невозможно. Вторая причина ведения функции отключения одного из кластеров CPU кроется в инструкциях AVX512. Выполнение задач с их применением поддерживается только ядрами Golden Cove. И хотя возможность отключения энергоэффективных ядер и, соответственно, использования только высокопроизводительных – хорошая идея. Нужно понимать, что деактивация любого из кластеров снизит производительность CPU в целом, так что не следует забывать потом заново активировать отключенные ядра. Компания Honor начала открытые продажи в России нового умного браслета Honor Band 6. Изначально Honor представил Honor Band 6 в Китае в ноябре 2020 года, а в конце марта продажи начались за пределами Китая. В Европе Honor Band 6 предлагается по цене 49 евро. Российским пользователям гаджет доступен по рекомендованной розничной цене 4500 рублей в черном, розовом и сером цветовых вариантах. Браслет получил огромный для такого класса устройств экран AMOLED. По размеру экран Honor Band 6 может конкурировать с умными часами. Диагональ составила 1,47 дюйма. Разрешение составляет 194 на 368 пикселей. Устройство поддерживает 10 спортивных режимов, постоянное отслеживание пульса в режиме, мониторинг уровня кислорода крови и качество продолжительности сна, а также менструального цикла и расчетного окна фертильности. Среди характеристик присутствует Bluetooth 5.0, защита от воды и автономное время работы до 14 дней. На этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал если вы тут впервые, оставляйте комментарии, ну и не забывайте про мою группу вконтакте, вы были на канале Мейзер. Увидимся!